Сегодня Здесь коп нашли. по костям. Некрокоп. Ну, это, кстати, не знаешь, да? Угу. Это, это как у груши. Вот это груша. Да. Я вот там в курсе. А спустился. я думаю, посмотри, какие яблоки. Да. Алые. Кстати, можем попробовать. Смотри, какие наливные. Это уже другой сорт какой-то. Блин, до них не добраться. Яблок. А как-то ты То есть раньше. Еще, я не знаю, такие колкните типа, пустые, блин, вообще. Да. Пол задницы на них оставишь. Ой. Давай собьем. А нет, нет. Сегодня у нас не коп, а кулинария какая-то не то слово сладкие, они очень сочные. Волка, я хочу вот то. А вот то. Достань звездочку с неба. Как ты поймал? Да. А у меня зато самое наливное. Ага. По карманам. Ты посмотри, какая красота. Ой, это надо фотографировать. Это на заставку. Распихать добро. Курманы. Курманы. Идем? Да. Добыча. Горделивый поступ ее. Еще бы, знаешь, что, еще бы собрать будут? Бы вот Кружка. Грушка. Давай-ка попробуем нормально тут. Слива-то? Yeah. Не ну, уже больше чернослив. Рот вяжет вообще. Ой, наконец-то он закроется у тебя. Не, вряд ли.